Всем привет! Сегодня мы с вами разберем вторую часть моего заказа по второму каталогу. И вот первое, что хочу вам показать. В этот раз я взяла себе малиновый коктейль. Код данного коктейля 15652. Смотрите, сколько в него входит витаминов, какой он полезный. Минимальное количество калорий, 98 килокалорий на порцию, 53% белка, антиоксиданты, витамины, минералы, пищевые волокна. Советую вам всем взять, приобрести и попить его. Очень вкусный, полезный напиток. И пойдем теперь по заказам. Такой вот шампунь не заказали. Ботаника. Яркость и шелковистость. Для окрашенных и волос. Код данного шампуня 1281. Концентрированное моющее средство для дома. Грейпфрут. Код данного средства 3218. Также еще заказали для очищения ванной комнаты средство «Морская свежесть». Код 30221. Вот такая вот у нас есть классная краска для волос. Салон. Это у нас код данной краски. Секундочку. 8250. Стойкая крем-краска для волос, шелкое окрашивание, совершенство цвета и глубокий уход. Такая вот классно у нас есть краска для волос. Это у нас шоколад. Еще мне заказали тушь. Код 5822. Эта тушь у нас новинка в текущем каталоге. Мне уже ее несколько штучек заказали. В прошлом заказе они у меня были. И сейчас еще заказали. Также у нас сейчас вот идут такие парфюмерные гели для душа в акции. Классные, женские. Код данного геля 8120. Их две штучки девушка заказала. Я взяла еще вот такой вот Пуртужур. Тоже парфюмерный гель для душа. 8125, код данного геля. И Дона Филичи. Код 8115. Такие вот классные у нас есть кели для душа. Как всегда, заказ снимаю в машине, так как сейчас сразу же поеду раздавать. Еще у нас есть такие вот дезодоранты. Парфюмерные бьюти кафы Код данного дезодоранта 3501. И товария. Тоже женский Парфумированный дезодорант. Код 3519. Объем данных дезодорантов 75 мл. Еще у нас есть вот такие вот классные шариковые дезодоранты Део. Код данного дезодоранта 2592. Таких мне заказали 3 штучки. Есть еще вот такого вот тоже дезодорантик. Код 2593. Ароматы у них у всех приятные, долго держатся, свежают. И еще вот такой 2591. Такие классные шарики дезодоранты. Такой потрясающий есть крем для рук. Жидкие перчатки их называется. Код 2096. Кстати, кто не брал, возьмите, попробуйте. Вообще потрясающе действия. И новинка. Уже я заказывала такой для своих клиентов. Кремик. Заказали еще. Крем для рук. Увлажнение и смягчение. С пантенолом. Код 1371. Таких вот две штучки мы заказали. Есть у нас такая вот серия классная для ухода за лицом. Флакон увлажняющий дневной крем для лица. Код данного крема 2817. И из этой же серии гель для умывания. Код 2820. Есть еще серия у нас такая тоже классная для ухода за лицом. Опсилоджи. Это у нас ночной крем для лица. Восстановление и коррекция. Код 0273. И дневной крем для лица из этой же серии. Код 0272. И вот из серии эксперт. А, извиняюсь. Мик... Микродермабразия и интимный микропилинг. Такая вот классная штучка. Код 12. 12:28. Это мне заказали клиенты. Вот такая вот классная у нас помада. Жидкая кремовая. Код данной помады. 40 546. Кстати, вот такую вот водичку мне заказали. Мужская. Вообще аромат потрясающий. Монрой. Код 3206. Себе я заказала витаминки. На купоны, которые у меня были. Биологически активная добавка к пище. Мультивитамины и минеральный комплекс для женщин Форты. Код данных витамин. Мелко написано. 15... 706 артикул данных витаминок. И заказали мне вот Омега 369. Код 15795. Смотрите, такие у нас есть классные зубные пасты. Сейчас они у нас идут в акции. Мягкое отбеливание для всей семьи подходит. Зубная паста. Код 2246. Я выставляла акцию у себя в группе Вайбера. И мне заказали. Такие вот классные пасты. Таких 5 штучек заказали. Еще заказали экстра свежесть. Код данной пасты 2245. Их тоже заказали 5 штучек. И также у нас еще есть зубная паста. Лечебные травы. Забота о деснах. Тут зверобой, ромашка, иван-чай входит. Код данной пасты 22,44. Их заказали 4 штучки. Вот такой вот у меня классный. Получился вкусный, ароматный, полезный заказ. На 87 баллов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока. До скорых встреч.